Баухаус легендарная коллекция настенных покрытий под покраску на флизелиновой основе. Коллекция состоит из 39 дизайнов, которые поделены на 6 групп. Давайте поближе их посмотрим. Первая группа – 11 линейных дизайнов с мелким рисунком. Артикул 327 был создан более ста лет назад и присутствует в каталоге в первозданном виде. Плотность полотен от 200 до 300 грамм на метр квадратный. Вторая группа – это четыре мягких фактуры с трехмерным эффектом. Артикулы этой группы рекомендуется окрашивать только матовыми красками. Третья группа – это 12 покрытий с кварцевым напылением. Из всех представленных в ассортименте фактур они самые жесткие и плотные – 513 грамм на метр квадратный. Практически неубиваемые и при этом пластичные. Кварцевая крошка не осыпается и не утяжеляет покрытие. Четвертая группа – это два артикула с текстильной нитью, пропущенная между двумя слоями флизелина. Фактуры идеальны там, где нужен ненавязчивый дизайн. Также эти дизайны помогут визуально увеличить высоту потолков. Пятая группа – это покрытие с поливолокном. Футуристический дизайн с эффектом рогошки и паутинки. Шестая группа – это универсальные покрытия для разных сфер применения. Плотность полотен от 120 до 150 грамм на метр квадратный. Ширина обоев Bauhaus составляет 75 см, длина рулона 20 метров. Исключения составляют обои второй группы, у них длина рулона 10 метров. Клей для дизайнерских полотен Bauhaus используем обычный, как для флизелиновых обоев, окрашиваем тонкослойными интерьерными красками. Дизайнеры фабрики Rush предлагают готовые цветовые подборки, которые наиболее выгодно подчеркнут рисунок выбранной вами фактуры. А самые невероятные и эффектные варианты для оформления интерьера получаются при сочетании полотен Баухаус и декоративных покрытий Seekens.